Два 22 февраля выходной, 7 марта выходной. Он уже встретится раньше. Ну, просто так вот, часов 7, чтобы не спешить на 2 часа. 22-го будет о защитниках Отечества? Оно не совсем выпадает из контекста, потому что я попросила Борис Петровича рассказать именно об истории России о от защитниках Отечества. Вот. А 7 марта попадает Екатерина, но ну, тут само по себе предмет можно о говорить. Ой, персона, о которой можно говорить очень долго. Поэтому кто, чтобы пораньше прийти в этот день? Да? Начни пораньше. Никто ну, не поддержавший шесть? А? Начать раньше. Все. Борис Григорьевич. Да! я слышу Выходи. можно да. хорошо осторожно. я буду стараться здравствуйте ну что же очень приятно вас всех видеть хотелось начать с объявлением 21 февраля в 13 часов 30 минут мы с друзьями организуем в армянском культурном центре это Невский проспект у церкви святой Екатерины напротив Гостинного двора заседание торжественное, посвященное столетию освобождения русскими войсками Эрзерума сердцем Нагорной Армении появляется очень удачная возможность накануне государственного праздника, но об этом празднике я еще буду говорить, 22-го, накануне него действительно вспомнить один из самых славных воинских подвигов в истории русской армии в Первую мировую войну, вспомнить один из подвигов русских солдат, очередной раз доказавших, что они воюют не только за свою родину, но и за христианские народы, томящиеся подыгом, в прямом смысле этого слова, именно подыгом, вспомнить выдающихся героев и, самое главное, вспомнить выдающегося полководца, чье имя полузапрещено в нашей стране практически по сегодняшний день, а в советское время просто не могло произноситься. Имя Николая Николаевича Юденича, командующего Кавказской армией, практически не знавшего в своей военной карьере ни одного поражения во время японской мировой войны. По вполне понятным причинам в нашем городе имя Юденича до сих пор не пользуется большой поддержкой со стороны общественных организаций, вполне это понятно, тем более официальных структур. И поэтому опять-таки то, что произойдет, я надеюсь, как это произойдет, 21 февраля будет поводом для того, чтобы здесь, на улицах, на проспектах нашего города, снова вспомнить и назвать глаз на это имя. Поэтому я вас всех и приглашаю. Это будет такое совместно армяно-российское, российско-армянское заседание, поэтому там будут и темы связаны непосредственно с эрозурумскими армянами, с армянским народом, но в основе всего лежит военный подвиг русской армии. Буду очень рад, если вы придете. В 13.30 начало, сразу после богослужения в церкви святой Екатерины начнется это заседание. Вот, собственно говоря, что я хотел сегодня сказать. А теперь, теперь Теме нашего сегодняшнего занятия. Сегодняшняя лекция будет посвящена русской внешней политике при Елизавете Петровне. Ну, затронем немножко и время Анны Иоанновны. И, конечно, очень большое внимание постараемся уделить участию России в семилетней войне.